Hey, yo. Всем привет, друзья! С вами я, Лимончик, и сегодня мы будем играть в Bedwars Майнкрафт. Бэдварс Майнкрафт, да! Это многие ждали, да? Нет? Нет? Да? Кто-нибудь ждал? Да? Нет? Идите нафиг, я? Я ждал этого. Я ждал этого момента. Так, все, жлтый, шелтый, желтый, желтый, пожалуйста, желтый Никто не занял, желтые. Окей, okay. возьмем зеленый. Пожалуйста, возьмите кто-нибудь зеленый. А, а это где мы? А где надо брать бабки? Где бабки? Бабки где Бабки где? Так вот и наша кровать, вот и сундуки. А куда надо подходить, чтобы покинул игру? Кто-то там покинул игру. Я не успел прочитать. Так ища. йоперный бабай. А что вы если я напишу флэш? Flash... Чего идти написать? Флэш. Килл. Flash... Нет, нельзя. А так вот куда надо подходить. Я-то думаю, куда надо. Ой, я дебил. А я там все время встаю. Вон там. Встаю, блин. А надо, блин, под... так, магазинчик. А надо подходить туда. Так, нет, блоки нужны. А, все. Давайте, вот 32 штуки. Сейчас с досками вот так застроим. Стандарт прям. Тут даже выделили так. Итак, э, садимся на shift. Я в Бэдбарс играю уже не, не так не так давно. Ой, блин, не так уже. Ну, короче, я давно играю в Бэдбарс. Не знаю, как это слово бы надо Так, вот так мы закрываем. Ну, чипа, короче. Как будто тут ничего нету. Садам Алексус. Так, а ты наш? Ой. Да, он наш. Фички-пуки, короче. Опа, вот тут э, мы застраиваем тоже. Тут обязательно застраиваем. Ой, блин, как попал. Идем за алмазами. Опа, алмазики. Алмазики. А -а -а! Мне залагал, и я умер. Это как понимать, залагала и я умер. Ладно, пойду-ка я заломаюсь руками. И никто спасибо мне не хочет сказать, что я тут вообще засечил. Ненавижу такие вообще вещи в Бэдварсах. Ой, папа, па па па это мое. Отп... Нет, нафиги блядь. Кстати, если ты нажимаешь на правую кнопку мыши когда у тебя есть меч ты можешь у тебя появится щит да, кто не знал а кто хочет э, поиграть в этот в таком сервере как сейчас я играю я IP возможно в описании оставлю Важ, возможно, ключевое слово возможно я оставлю в описании а пока что Па, па, жульченький. Какой жульченький? Ой, да-да-да-да-да-да-да-да! Хадам, Алексус. Э, откуда у тебя алмаз? Я как будто крот. Так, мы же зеленый, да? Да. Так, Побольше блоков. Водичка нет, нет. Что бы можно было купить бы? Это 16. Короче, у меня есть одна идейка. Эй, кто взял? Кто-то хов. Вс. А, нам э, вместе заходим. Покупаем вот это. Вс, а теперь она будет отталкивать. А, бля, Так. Ебаный в рот. Отлично. Я просто сломаю клавиатуру, если я сейчас умру. Если я сейчас упойду прям, я сломаю клавиатуру, честное слово. Ой, салам, Алексей. Надеюсь, тебя кто-то идет? Не сломалась клавиатура, мне повезло конечно. Я обратно телепортировался. Ладно. Ладно, все. Что я такой? Ломать мой э, серый. Я к серым. Я к серым. Серый возьмите меня. Серый, блин, возьмите меня. Ещ хлопалога. Серый, возьмите меня. Все, я серый. а я серый. Ры -ры -ры. А я серый, серый, серый, серый. а я серый, я серый, я серый. А я сейвий. ⁇ лага палаху, да это я. Кто дай Так-так-так-так-так! Просто берем вот так, делаем, и у меня майнкрафт лагает. дай папа, па па па пам Ладно. <свист> <свист> <свист> <свист> так, я сфер, да. Я ломаю Майнкрафт. Так, давайте настройки зайдем. Управление, да, все, все. Лево, право, пробел, да. ЛКМ, чего? Атака, разрушение. Ага. А, левая кнопка мыши. Я вообще ничего не понял, что они там сказали, Это пофиг. Най-най-най-най-най-най-най-най-най-най. Я могу себе купить меч. Железы. и чуть-чуть блок возьму. про ты что, как говно полна строишь? Вот так надо строить. во, во, во, во, во, во во во во вот так-то надо строить. Во. Вот так-то, вот так-то, вот так-то, вот так-то, вот так-то. Просто ты лох. Ты просто лох. Это моё. Нафиг иди. Нафиг иди! Иди отсюда, дебил! Так, ну я себе куплю, ка... А, а, вот так-то. И вот это. Я могу... А, дебилов отталкивать. там э, до розовых хотел достроиться. Так, ну розовых вроде бы нет. Блин, мне нужна кирка. Мне нужна кирка. Кирочка. Так, так, так, кирка. Вот. Э, 10. 10. Так, у меня. Пожалуйста, дайте золото. Ой, все, у меня есть все. Все, у меня есть кирочка вот такая хорошенькая, красивенькая. Дурак! Я сам хочу. Нас уже сломал? Нафиг. Нафиг. Нафиг иди, блин. Розовый. Ты был... Ладно, ты ни кем не был. Прошу, сдохни. Давай, пожалуйста, сдохни, сдохни, сдохни. А, блядь! Он меня убил! ГАД! Просто убил, просто убил, Оп, ок, Окей. Так успокаиваемся. Интерес, а как успокоиться, если он не убил, просто убил. Надо было все-таки лучше бы броню бы. Так, э, все. Я я пошел его убивать, хотя не не. отлично я бы себя сначала прокачал бы кто там еще бедный мой серый беги дебил ну я не буду ему помогать фига ли я должен ему помогать и нафиг а ой бляха муха я постарался если ты кого-то сейчас приведешь и тебя врежу честное слово это тут то тут у нас короче можно сказать рода, нет. Эх, надо за голем копить. И копить. Ладно, тогда я возьму фаербол. Так, один и второй. Отлично. Все. Два динамита. Это уже хорошо. А, беру эту палку на Или как она там называется. Сейчас просто всех попал. Случайно своего попал. Случайно. Просто случайно попал своего. Идем тогда покупать блоки, а то у меня блоков нету вообще. Ну как и железо. Все, 16 блоков хватит. Так, ну розовых, походу, убили, да? Так, кто там? Понятно, я убегаю. И нафиг. Так, он сейчас идет ко мне? Нет, это хорошо. Я сейчас сюда просто тупо простроюсь. Надеюсь, он меня не заметит. Он меня заметил, он меня заметил, он меня заметил. Ах... Блин. Ладно. У меня.. У меня. Опа, Упап, опа, Так, тут у нас ничего нету. Тут у нас тоже все, короче, жадины. Никто не хочет со мной делиться. Так, у меня вообще даже ни одного железа, я тут просто повтою. Повтою. Мы здесь да? У нас с кровати счётчики с ней. А! Кто там пришел? А, это он. Что он там делает? Или это не он? Погоди. Кто там стреляет, а? -идейка, чтобы как-то его подловить. Еханный бабаханы. бьем бьем бьем бьем мем ем Гей! Он меня убил. Он меня убил. Так, быстренько. Где он, где он? Все залагало. Короче, Майнкрафт против меня. Он там, он там, он там, он там, он тут. Так, так, так. Сейчас будет спускаться как нему. Так, стройтесь, ребята. К нему мы должны построиться. Все, поня понятно, куда он? Я понял, куда он? Так, так, так. Э -э А зачем мне два? А зачем? Я ни одного не убил. Ни одного. Не убил. Пожалуйста, нет, просто нет, мы проиграли. Просто проиграли. желтого выбираю давайте ко мне желтый все я желтый кто это мы Мы каменные люди ой, прям сразу одно железо то есть одно золото жёл... просто ждем ждем ждем ждем надо бы купить палку до тачу или как она называется просто не знаю Так, так, так, где она? Она вот тут. Отлично. Отойди ты. А как они продумали это? Окей. На. Сейчас я буду защищать нашу кровать. Так, так, э, так, э, вот так, давай не мешай. Ой, ладно. Так, и вот так э, мы тут это строим. так вот так вот так э, мы берем, строим. Все, вот так э, мы это делаем. И потом мы можем идти. Все, погнали. Э, берем вещи там, или речу. Так, 40 железа нет, 10 железа, отлично. Ч ⁇ он там строит? Окей, это не мое уже. А -м -м -м -м -м -м. Так, 2... Аня, 16, мне нужно 12... Ш... Опа! 15 я себе. Так, ну ладно. Это я все-таки оставлю. Это я все-таки оставлю. Я гений! Я гений, бляха, муха. Не бей меня, не бей меня, не бей! Они меня убили. Ну ладно. Отключаемся от сервера. Э -э, вот название сервера. Сейчас. Э -э а, нет, это не то. Ну, а если вам понравился ролик, пожалуйста, поставьте лайк. Подпишитесь на канал. С вами я был Лимончик. Всем удачи, всем пока. Пока.